Всем привет! В этом видео хочу рассказать, как придать более такой блестящий и привлекательный вид для монет 10 десятирублевые. Значит, давным-давно собираю уже юбилейные монеты, значит, купил себе альбомы специальные и решил их заполнить. Столкнулся с тем, что все монеты такого неприятного цвета стали, то есть почернели. Где-то они грязные некоторые, то есть я их никогда не мыл. И э, вот как пример, значит, вот 10-рублевая монетка, блестящая, то есть красиво смотрится. И, соответственно, такого рода остальные монеты у меня. Сегодня покажу, как сделать э, такой же вид для зачерневших и грязных монет. Нам для этого понадобится средство. Как называть средство, я скажу чуть позже в конце видео. Значит, данное средство мы набираем в обычную крышку. Можно набрать под любой банки. Стеклянный, нам понадобится сода. И водичка обычная вода чтобы промыть значит как это все происходит еще раз повторю нам нужно получить вот такого же цвета монетку то есть блестящая и красивая берем допустим вот такую вот сравниваем значит на этой монете которая справа Края какие-то обожженные, то есть выглядит не очень привлекательно. Вот сейчас из данной монеты мы сделаем, придадим ей другой вид. Значит, берем данную монету, кладем сюда ненадолго, буквально на 5 секунд, переворачиваем ее раза два. И этого будет достаточно. И все. Дальше. Кладем ее в соду. И начинаем ее протирать. Протираем тщательно. Не забываем про ребра. Они у нас рифленые. Там тоже может быть грязь. Тоже протираем. Простыми движениями, мы ее обработали содой дальше. Э, ну, если у вас много монеты, как бы вы используете обычную воду из-под крана. В данном случае я вот набрал воды, чтобы как пример вам показать. Кладем ее сюда, водичку. Так нам понадобится еще салфетка. Берем обычную салфетку, таскиваем, кладем и протираем. Так, свои руки сейчас полосну. Я использую перчатки, так, надеюсь, будет более интереснее на видео смотреться. Не знаю, потом посмотрю в дальнейшем. Ну, можно использовать, как бы перчатки не использовать, просто руками все это делать без защиты. Вот данная монета. То есть вот такой же вид. То есть нет никаких там никакой грязи, какого-то иного цвета. То есть, абсолютно такая же монета. Сейчас покажу на примере другой монеты 10-рублевой. Вот, допустим, вот у нас чистенькая монетка, вот у нас не такого уж хорошего вида. Сейчас процесс тот же самый, значит, кладем сюда. Можно пинцет не использовать, перевернули, подержали чуть-чуть, еще раз перевернули, еще подержали и кладем в также все протираем простыми движениями. Если монета очень грязная, либо после таких манипуляций остались какие-то загрязнения, либо что-то еще, можно процедуру повторить. Если не получается вручную, то есть такими движениями добиться чего-то, можно использовать, допустим, зубную щетку. Но не следует сильно также втирать. Аккуратно, потихонечку, с мягкой щетиной щетку использовать лучше. Все, протерли. Так, берем салфетку. Тираем. Вот результат. Совершенно другой вид у монетки. Вот таким способом можно почистить э, монеты э, в домашних условиях. Значит, средство, которое я использовал э, для обработки, называется GLOS. Э, антиналет. То есть оно полупрофессиональное. Ну, хорошо налет убирает, так что советую, можете использовать любое средство, но именно чтобы это было антиналет. Вот таким способом, который я нашел в сети интернет, я смог почистить свои монетки и привести их в более такой презентабельный внешний вид. Если вы знаете какие-либо способы чистки монет, можете прописать также в комментариях. Буду рад посмотреть. Может быть тоже попробую. На этом все. Всем спасибо за просмотр.